в Самарской области, посел городского типа Рощинский. 21-я бригада мотострелковая, Оренбургская область, Тотская. Также находилась в этих лесах 385-я бригада артиллерийская, 92-я бригада, которая имела на вооружении в своем тяжелой установке «Искандер». Вот. У них находилась...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 в, ну, все машины были укомплектованы В полном составе выехали на трассу 5-6 километров мы проехали И встали где-то на трассе Недалеко вот. Примерно э, в районе 11 часов ночи Командир роты капитан Сарайкин э, Построил э, роту Около машин Раздал нам красные повязки Чтобы мы их привязали На левую, правую, э, на левую ногу, левую руку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 Не, и где командир взвода принял решение э, провести переговоры, так как у местного населения вооружено было очень много, и гражданские люди, командир взвода принял адекватное решение э, провести переговоры и поговорить с ДАСТом в полном составе отделения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 В разведбатальоне, в первую разведроте. В первом зоде второе отделение. Должность моя пулеметчик, звание рядовой. Также дислоцируется рядом тридцатый отдельный мотострековая бригада. Я и Ковчук Александр Геннадьевич. Родился в Оренбургской области, посел Красноком, проживает Тоцка два, Ренбургскую область. Прохожу военную службу по контракту там же.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 Дислоцируется, она дислоцируется, род спецназа, дислоцируется в городе Самара, поселок Кряж. Род спецназа ГРУ. Еще один вопрос. О боевом пути вашей 15 бригады. Кто готов рассказать? <связывая>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 як вбивати маленьких дітей, що ви чувствуєте? ужасно когда происходят такие вещи когда действительно ужасные вещи творятся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 Серега, а тот, же, тот, же а, тот же вопрос, как вы себя чувствуете, убивая детей и убивая мирных жителей? Это нечеловечное, это, нечеловечно, это бесчело, уж, ужасное, бесчеловечное. Это ничтожно. Это в, с, этой, с, в этой, сущий ад. В этой ситуации мы фашисты. In this situation, our nation is a fascist. В этой ситуации мы фашисты, получаемся, так как гибнут мирные люди.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 А можете ли вы рассказать, при каких условиях состоялась сегодняшняя конференция? Вы сделали это добровольно или вас попросили это сделать? Добровольно. Мы сделали это добровольно для того, чтобы все увидели, что происходит на самом деле.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 Что здесь творится. <coughs> Все. Did Ну, no, no. Нет. No? Нет. You, you are aware that we are all of US, we are press. I? So...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 No. Why all oh. all together? Была перестрелка, не, не долговременная, как бы мы поняли, что мы, мы с мирными людьми и поэтому сразу же пошли на переговоры и сдались. How How were you treated when you were captured? How, how were you you were captured? Very, well. Very well. Very well. What does it mean? Мы поели хорошо, наконец-то, за многие дни. Поспали in which, в тепле. В каком языке вы говорили с пациентами? на русском. Я попрошу, попрошу, попрошу коллег журналистов выйти на улицу. И когда мы подготовим пресс-центр до следующей пресс-конференции, я вас запрошу. Нам нужно проветрить помещение, и я вас запрошу немного згодом. Я очень прошу, шановых коллег-журналистов, я прошу коллег-журналистов прямо зараз вы.